Здоров, земляки! Давно я не появлялся в Ютубе, так некогда было, и прихворнул было маленько, да, дела семейные, и потом наблюдал я за тем, что происходит, вот. Наблюдал, наблюдал и решил тоже высказаться на некоторые темы. Вот тут, значит, борьба пошла. Появились, значит, новые лидеры политические левые силы. Вот Платошкин Николай Николаевич появился такой. Вроде замечательный дядька, красивый, умный, да, но у меня тоже к нему есть некоторые вопросы. Короче говоря, то, что вот он призывает нас к новому социализму, это я согласен. При социализме было хорошо, не было безработицы, вот... Бесплатное образование, бесплатная медицина. Вот сейчас медицина страховая, что? Вот страховые компании эти разные там, они получают, значит, эти самые страховые отчисления от людей, от организаций, да? Ага. Деньги брать любят они. А давать больницам они не любят. Ну... Так устроены все страховые компании, везде и всегда. Их задача взять и не дать. Я вот еще раньше, когда у нас даже был еще э, госстрах, вот, наблюдал некоторых своих знакомых, товарищей, которые, значит, там, ну, повредив там ногу, там, или палец, ходили, значит, там, чтобы, значит, получить какую-то компенсацию по страховке это было сложно это было сложно надо было ну короче говоря это не для ленивых это для упорных которые настойчивые да? и если значит он действительно не сам себе сломал палец вот он доказал что он не сам себе ногу или палец сломал да? не нарочно а вот так получилось типа страховой случай получился вот тогда вроде того что человек мог получить но тогда еще был социализм, тогда у нас был госстрах, а теперь у нас нету госстраха. У нас теперь есть страховые компании, частные, акционерные всякие. Ну вот, у них же нет задачи как-то... Ну, государство их как контролирует? Оно берет только с них, тупо берет, значит, налоги и все. Если еще берет, если еще может взять. Там тоже могут и двойную бухгалтерию вести и все что угодно. Так вот, ну, брать они любят, а давать они не любят. Не для того берут. Ведь берут-то для чего? Ну, чтобы, значит, купить себе дом, купить себе машину, вертолет, яхту, правильно? А не для того, чтобы, значит, покрыть твои страховые случаи. Зачем им это нужно? Не для того создавали эти страховые компании. Вот. Ну и вот такая у нас медицина. Они деньги то берут, а больницам то не дают. Вот у меня есть с чем сравнить. Я с детства был человек не шибко здоровый, болезненный, побаливал. И вот я и при советской власти успел, значит, поболеть и по больницам маленько побывать, да. Так вот, когда, значит, у меня случился, мне было тогда 29 лет, у меня образовался камень в почки. И вот я попал, значит, в больничку с острыми коликами, да, вот меня там отфотографировали, скопировали, там все, нашли, где этот камень находится, в мочеточнике он сидел, и мне тогда, значит, врач сказал, хороший был врач, там дядька такой, он сказал, вот тебе неделю, мы будем тебя тут терапию проводить, будем тебя... Толбетки всякие давать, укольчики, вот, ну, чтобы, значит, вот этот самый камень там как-то уменьшился, чтобы вроде того, что он себе там дорожку пробил там, мочегонные всякие. Вот, если, значит, за неделю ты он у тебя сам не вылетит, ты его не высажешь, например, тогда придется тебя оперировать, вот. Ну, я думаю, что, ладно, лечусь. Вот, что интересно, я сразу же, как поступил в эту самую больницу, меня сразу вымали. В душе, прежде чем попасть в палату. Дали мне чистые пижамы, белье. Я пришел в палату, значит, у меня там сразу и постель, все. Ага, лекарства я не покупал. Я, значит, лечился. Мне таблетки давали, уколы делали, там другие разные процедуры, лизмы всякие. Ну, перед разным фотографированием моих внутренностей, да? Ну, короче говоря, все было. Ничего, и питание было нормальное, кормили хорошо, да. Вот у меня, я на тот момент, значит, там, был еще парень-то холостой, да, но у меня была подруга, с которой я вроде того, что общался, и она мне как-то принесла покушать. Я говорю, не надо, не носи, слушай, тут мне вода хватает этого. Я, я же не проглот какой-нибудь, не обжора, да, вот. Ну и это... Хватало мне в больничке. И питание, и все. Так вот, когда у меня, значит, на завтра уже должна быть операция, ну, неделя уже почти что прошла, и у меня этот камень вылетел все-таки. Ну, и благодаря моим стараниям, наверное, тоже, потому что я не надеялся только на то, чтобы, значит, там у меня, э, что-то там уколами, таблетками делали. Мне еще врач посоветовал, ты, говорит, попить, пей, говорит, маленькой жидкости побольше и маленько прыгай, говорит, по лесенке вот так. Бегай. Ну, я так и прыгал по лесенке, бегал. Ну, люди, значит, удивлялись там такие же, как я, вот, лежали. Чего ты бегаешь, прыгаешь? Я говорю, да, вот, хочу, чтобы вот, камушек по посвободнее сам вылетел бы. Но он у меня вылетел на самом деле. Вот последний день вот я, значит, его в баночке принес врачу. Он как раз собирался домой. Я ему принес, показал. Он говорит, слушай, брат, вот хорошо, что он вылетел, мы тебя завтра с утра сфотографируем опять, твои все внутренности, если его там на самом деле нет, то это значит тот самый камень, который вылетел, а это пока вот мы его заберем в лабораторию, там тудым-сюдым, вот, я говорю, ну меня уже, а, сфотографировали меня, да, я говорю, он меня порадовал, говорит, да, действительно у тебя камень вылетел, ага, я говорю, ну слушай, меня надо выписывать уже, домой, меня дома ждут, ага. вот, он говорит, Обожди, брат, еще надо недельку полечиться, потому что, ну, этот камушек он шершавый, колючий, он, когда вылазил, он у тебя там покорябал что-то там, короче, там инфекция, тудым-сюдым, значит, и, да, вот неприятные последствия быть, надо тебя залечить, маленько там антибиотики тудым-сюдым, да. Ну, я согласился, да, еще там, скрепя сердце, значит, да, еще недельку полежал, ну че, кормят. Таблетки дают, процедуры все нормально, Девчонки красивые, опять же, весело с ними общаться. Вот. Компания в палате хорошая, мужики замечательные. Ну и все, и пижаму сменили, белье сменили, там раз в неделю все это меняли. Хорошо. Вот я еще неделю пролежал. Выписался домой, счастливый такой. Ничего не болит, все хорошо. Ага. Ну, прошли годы. Вот, значит, у меня камень опять образовался. Вот, несколько лет назад, да, как раз мне 60 лет исполнилось, у меня опять образовался камень. Уже в другой почке, не в той. Тот был в правой, а этот в левый. Ну, и он у меня получился большой такой. Ну, прям даже шутили, когда вот фотографию там эту сделали, рентгеноскопию, да, сказали, что вот он... Даже по форме напоминает вот этот самый астероид, значит, апофис. Ага, такой вот. И летает там глыба у нас, который плавает, значит, да? Вот. Ну и положили меня в больничку опять же. Вот. Опять такая ситуация. Опять мне сказали, что... Ну, тут получилось как? В душе меня мыть не стали. Потому что оптимизация, экономия теперь. В душе меня мыть не стали. Посуду мне пришлось свою тащить из дому. Потому что посуды нет, значит, ты кушать не будешь. Да. Ну, кормить кормили, ладно. Вот. Чашки, ложки там. свое. Пижамы не дали. Постель, да, постель, конечно, была. Но. Да, постель была. Пижамы не дали. Ну, про постель это отдельный разговор. Это уже там про другой случай. А вот тут. Я этот случай рассказываю. Ну, опять же, вот такая история у меня с камушком в почке. Вот. И, значит, я, опять же, вот так неделю пролежал. У меня, значит, камушек не вылетел. Мне врач сказал, сейчас у тебя вот эта почка может начать отмирать. Ну, вроде того, что ишемия там. Она у тебя, эта почка не фикает. Там кровь не ходит. Может почка отмереть. Поэтому будем, говорит, тебе ее вынимать. Ну, Такая аппаратура, значит, через пипиську, извиняюсь, там все это дело втыкается, ну, без разрезов. Вот, говорит, если, говорит, мы с оттуда у тебя не вынем этот камень, ну, значит, придется тебе делать полостную операцию. Это будет уже хуже. Да. Ну, значит, мне этот камень вынимать как? Подготовили меня к операции, все. Повезли на операционный стол. Положили, ну, долбанули мне, значит, самый э, наркоз спинальный Так что я вот в сознании лежу, все вижу Ну, меня вот так тряпочкой отгородили мою Нижнюю часть тела, которую я не чувствую там, ни ног, ни ничего И вот там только это, хирурги что то работают Девушки вокруг бегают Всякие там ассистирующие медсестры Да, вот, пропилировали меня до конца операцию не провели. Камушек, мне потом врач сказал, вот извини, тут привезли срочного больного, он типа более тяжелый. Мы его, значит, самый вот вынуждены, да, у нас вот такого, значит, стола другого свободного нету. Вот, мы вместо тебя тут срочно его положим, прооперируем. У тебя там вот мы камень этот говорит, раздолбили, частично вынули, частично он у тебя остался, как-нибудь высаждома. дома. И чё? Хотите? Через три дня меня выписали из больницы. Я кровью ссал еще. Я кровью ссал, у меня еще Пипичка нормальной формы своей обычной не приняла, после того, как мне там разные трубки, шланги втыкали, значит, да? Вот. И я кровью ссал. Меня выписали из больнички. Вот. Такая история. Нет, ну не сразу выписали, мне еще, да, выписали, мне временно, мне там воткнули какую-то проволочку, там какую-то воткнули, как она называется, я уже забыл. Сказали, вот через пару недель придешь вынуть. Ну вот я эту пару недель кровью ссал, значит, пришел, меня опять, значит, там положили еще, еще я там три дня перед этой операцией пролежал. У меня потом эту трубку, эту, эту проволочку вынули, да. И через два дня уже меня выписали после операции, я кровью ссал опять, вот так, опять же, лекарства покупали сами, вот они мне выписывают лекарства, жена приходит, я же не говорю, вот тудым-сюдым, вот это надо купить, она, значит, покупает, приносит, оказалось, что те лекарства, которые мне выписывали, они дорогущие были, я уж цену сейчас не помню, записывать не стал, это уже прошло несколько лет, я значит что они дорогущие, я их попробовал попить, у меня от них башка трещит там еще что-то значит болит я значит в этой их бумажке читаю там значит какие-то побочные действия, тудым сюды значит какие-то противопоказания а стоит очень дорого ладно я не стал эти таблетки дальше пить, вот а, а врачи не против я сказал, что они мне не пошли они говорят, ну да ладно и не пей ну, короче говоря, я вот так Выписался из больницы Еще я месяца полтора кровью стал. Еще вроде так маленько призажило Почка побаливает, конечно Да, вот та правая почка, с которой мне первый раз вот камень Вышел у меня вот, когда мне было 29 лет да, Она у меня после этого уже не болела А вот это у меня вот Болит, уже сколько лет прошло, я так чувствую, что похоже на то, что опять новый камень там растет. Вот, ну ладно, фиг бы с ним. Вот такой, такая вот разница теперь сейчас в больнице. Вот, было, значит, 40 лет назад, или как там, да, почти что, вот, около 40 лет там, 30, да, с копейками. Вот, и теперь, вот разница, как небо-земля лекарства сейчас все покупаем сами ну тут и что, какая ситуация смешная была, в один день вот мы в палате лежим, мужики все веселые, там анекдоты травим, да, тут значит самая, пришла месяц сразу, значит, говорит ребята, давайте порядок в палате, чтоб был все вот эти трихомудии, которые у вас там на ваших этих лежат тумбочках, значит, приберите, чтобы на виду ничего не было. У нас там коробочки с лекарствами лежат. Мы говорим, так это же нам доктор прописал вот эти лекарства, мы их купили, как велели. Она говорит, а вы не должны были их покупать. Ага, проговорилось. Ну, это было понятно без ейного, значит, там разъяснения, да, но все равно проговорилось. Нам было смешно, мы похохотали, да, так. Ага, такой... Не очень, вел, не очень веселый такой смешок у нас прошел. Ну, ладно. Вот такая история. Вот такая больница. Что такое страховая медицина? А когда была вот советская власть, и у нас была бесплатная наша советская медицина, тогда, значит, все было в больнице. И нас лечили. Я вот работал много лет художником-оформителем, и меня несколько раз, значит, спросили Рисовать, написать, значит, плакат. Главный капитал государства – это здоровые люди. И вот это, значит, вешали около каких-то медпунктов. Были медпункты, значит, в разных организациях, где я работал. Я много организаций поменял. Но тогда безработицы не было. А я по характеру был такой неусидчивый. Я не мог в одном месте работать. Я вот с одной организации уволюсь. И через день, через два я уже в другой организации оформляюсь, все, работаю, безработицы не было, да, вот такая история, ну и конечно вот сейчас нам наш любимый президент Путин рассказывает, значит, сказки про какую-то демографическую яму, которая образовалась во время Великой Отечественной войны, да, там на Сталина что-то валит, что вот Сталин там вроде того, что какие-то репрессии там делал, да, ну, было, наверное, все, и народу побили на войне, и с репрессиями маленько, наверное, побили. Но ведь у нас сейчас яма демографическая, она же образовалась не та, та уже давным-давно заравнялась. В 80-е годы у нас рождаемость была такая в стране, я помню, не успевали детсады строить, не успевали школы новые открывать, строить. Детей было много, я вот, например, когда... Учился я в 1963 году, пошел в школу, ну, мне уже почти 8 лет было, ну, я так в конце года родился в декабре, вот, поэтому я со своим годом не пошел, а пошел не со своим годом, значит, да, вот, вот, мне уже, и вот я пошел в школу, у нас в классе было 45 человек, нас, значит, <coughs> наша любимая учительница, Зоя Порфирьевна, уж фамилии не помню, простите, да, она нас за год, всех, всех, там разные пришли. Я, например, ни читать, ни писать, ни одной буквы не знал, ничего. Ну, у меня родители были такие, не грамотные. Мама в деревенской школе, значит, закончила 7 классов. Папа, значит, он, он тоже там -то, какие-то начальные классы закончил. Вот, они не были нам большими помощниками в учебе. У меня старшие братья были. Короче... Я пришел в школу, я ничего не знал, не умел. Вот, наша любимая учительница Зоя Порфирьевна, я ее называл Зоя Портфельтовна. Ну, мне так казалось, что раз она портфель носит, значит, отчество у нее происходит от этого портфеля. Вот. Ну, смеясь, да. Но я ее называл так. Ну, замечательная была золотая женщина. Она нас за год научила всех читать, писать. Но мы писали тогда перьями вот этими железными. Чернильницы носили, там макали эти, значит, да, вот В таких мешочках носили чернильцы. Вот, читать, писать, рисовать, петь, танцевать Все азы вот эти нам она дала Вот физкультура она нас вела. Она сама такая была, женщина полная Такая, да И было смешно, как она нам ласточку показывала Но старалась, тетка, старалась Она уже в годах была Видимо, вот наш класс был у нее Даже или то ли последний, то ли предпоследний она уже, по-моему, предпоследний был наш класс, потом после нас она еще это, взяла классы, до, до, до четвертого класса, значит, до пятого класса довела, и все, и потом ушла на пенсию, вот. Ну, женщина была уже в годах такая полная, вот, она на физкультуре так смешно нам показывала эту самую ласточку, как она там делала, да, было смешно, но она нас учила, учила и в физкультуре, и всему, вот так. Мы, когда вот этот самый четвертый, четыре класса прошли, в пятом классе там уже, да, там новые предметы, новые науки, много учителей стало. Ну, короче, она в нас вложила душу, все отдала. Она вот работала от и до. И никаких денег не просила моих родителей. Иногда, значит, вот я что-то, ну, мне было трудно учиться, потому что еще мы жили от школы далеко, мне было тяжело ходить в школу, а Народу было много, новые школы еще не успели построить, там строили только. И вот, значит, в, классе было, в классах было много, у нас там были А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, я помню, классы, было много. И учились в три смены. Естественно, начальные классы почему-то сделали так, что приходили в школу очень рано, очень рано, там чуть ли не в 7 часов утра. Вот, учиться было тяжело, конечно, я не высыпался, идти было далеко, естественно, значит, мне приходилось из дома уходить в 6 часов утра, вот, это было невольно полезно, но время было такое, разруха после войны, там, еще не все, как говорится, подняли, но старались, страна поднималась после войны, да, вот, строили школы, потом вот, когда в пятый класс пошел, у нас в классе очень... Резко убавилось количество, потому что Много ребят ушло В другую школу, которую там построили В соседнем микрорайоне Вот, и значит Нас разгрузили, и мы стали в две смены ходить А тогда в три смены ходили Вот так Учиться было тяжело И все равно она нас учила Мне приходилось иногда вечером оставаться Ну, после уроков Там, после обеда Оставаться Она даже меня подкармливала то печеньки, то пирожочек там, то еще что. Вот. И никаких денег с моих родителей не просила и не требовала. Вот так. И не только со мной она так поступала. Там были в классе еще дети, которые, ну, не больно тянули. Короче говоря, учила. И другие учителя также работали. Вот. Теперь, теперь какая у нас школа образовалась. Теперь у нас в школе норма, в классе, значит, я так слышал, мне рассказывали. 12, часов, 12 человек в классе, 12 человек в классе, минимум 8, максимум 12. Все. И значит, если значит ты в первый класс пришел, первоклассник, значит должен сразу уметь писать, читать, рисовать, петь, танцевать. Вот тебя проверят, если ты это все не умеешь, значит тебя уже записывают. Да, ты уже Негодный. Тебя уже не в класс Б, а в класс... Не в класс A, А, в класс Б, да, запишут. Там уже сортировка идет сразу с первого класса. В класс А, значит, записывают этих самых типа, которые умеют, а в класс Б тех, которых надо подучивать. И потом дальше идет опять сортировка. Если, значит, э, ну и учителям опять же теперь стало... Они не любят работать. Я так заметил. Им... Подавая, значит, чтобы ученик пришел в школу, уже все умел, а они только это дело протестируют, проверят, если умеет, значит, молодец, если не умеет, значит, надо ему репетитора искать, начинаю сразу рекомендовать, вот, мы вам вот можем посоветовать, туда -сюда. ну, они рука руку моют, там, дружка дружки, значит, там, это самое, сватают, значит, да, вот, под репетицию, значит, учеников Если, значит, родители в состоянии оплачивать репетиторов То там мальчик или девочка учится или не учится Все равно Главное заплатил Если заплатил, то, значит, все Он хороший А если, значит, не заплатил Вот я обратил внимание, как-то в школе ходил Вот у меня дочь училась Потом внуки Вот я к внукам, значит, в школу попадал, да я, значит, сижу на уроке, и я обратил внимание, что учитель все больше покрикивает на учеников, а э, ей главное протянуть время, чтобы урок прошел. Я так понял. Класс маленький, детей мало, их всего там 12 человек. А она вот покрикивает, покрикивает, а э, урок-то проходит, а знания-то они не получают. Получается. Урок прошел, потом, значит, она дает домашнее задание, дома, значит, Ученики должны с родителями там что-то, это дело осваивать. Вот они, значит, приходят, она начинает их спрашивать, если, значит, они не готовы. Ну, не все родители могут с детьми сидеть заниматься, во-первых. Есть занятые, есть пьющие, есть неполные семьи. Но ну, все есть, все есть в нашей жизни. Короче говоря, не все дети могут дома заниматься, вот, и получается, что он приходит на урок не готовый, ему, значит, двоечку, раз двоечку, другой третий, потом, значит, начинают родителям говорить, вот, ваш сынок не тянет, значит, надо репетитора, а родители не могут репетитора, значит, значит, его отправляем на, там, какое-то называется ПМПК, значит, вот это самое, короче, ну, с и у них тоже все схвачено чтобы, значит, его назвать тупым, этого мальчика или девочку там. И, значит, у них уже система коррекционных школ. Вот. Если, значит, он попадает в эту коррекционную школу, то уже все. Этот человек ни в техникум, ни в институт после окончания этой школы он уже не пойдет. Его просто туда не пустят. Почему? Ну, идет вот эта самая сортировка. Дети, значит... Простых людей, работяг, ну, там, безработных, вынужденных, там, прочих, они становятся, значит, неугодными, ненужными. Их учить уже не надо. Вот самое главное, их научат, там, читать, писать немножко, и все. Ну, вот как Гитлер хотел. Гитлер же хотел, значит, чтобы у нас в России, в Советском Союзе, люди, значит, только умели читать, писать, и все. Больше ничего не надо было. Ему нужны были рабы. Вот теперь наши дети тоже Нужны нашим, нашему государству Нашим правителям Только в качестве рабов Чтоб только на черную работу годились Да Теперь уже вот при советской власти Ребенок, мальчик, девочка Если родители у него там Простые рабочие там дворники Или уборщицы Или грузчики Могли учиться Стараться и выучиться и стать директорами, министрами, кем угодно могли стать. Главное, чтобы у них было под это дело желание. Вот. А учителя им в этом деле помогали. И никаких денег не требовали, не просили. Вот так. А теперь, теперь другая задача у школы стоит. Теперь в школе сортировка идет людей. Значит, надо вот детей, простых, бедных людей, значит, сделать, чтобы они и дальше из дерьма, из говна не поднимались, а детей, значит, там, состоятельных родителей там, что если у него там чиновники, начальники, бизнесмены какие-то, вот, имеющие там бандиты, имеющие возможность оплачивать репетиторов, там еще что-то, купить там что-то для школы, чтобы вот дети этих людей, значит, могли окончить институт. Но ведь бывает так, что... Ребенок, значит, какого-то очень такого крутого, скажем, бизнесмена. Ну, который, да, он, может быть, сам добился в жизни. но ну, не только воровал, может быть, еще и по-честному что там добился, да. Вот. Ну, как говорят, природа на детях отдыхает. Бывает, что у них дети, бывает, ну, так природа устроена, что иногда у шибко умных людей дети бывают не, не шибко умные, у шибко работящих людей, дети бывают не шибко работящие, да, вот, и получается, что вот этот не шибко умный, не шибко работящий, он имеет возможность учиться в том же техникуме институте, получить там какую-то, значит, там, квалификацию высокую, а талантливый, способный мальчик, ну, из-за того, что у него, значит, родители простые, рабочие, или, не дай бог, там, безработные, вот, он уже этой возможности не имеет, его этой возможности лишают, а при советской власти он имел эту возможность. Так вот, получается, что нас как делят. Вот так нас делят. Вот так что я хочу сказать про школу. Что творится сейчас в школах. И вот сейчас, значит, в последнее время еще в школах мода пошла. Родителей больно в школу не пускать. Ну, связано это вот опять же с тем, я думаю, что родители не должны видеть, как идет учебный процесс чтобы, значит, мы не могли присутствовать на уроке, заходить лишний раз, когда нам это удобно, и увидеть, как учат наших детей. Вот. Потому что, ну, тогда люди начнут говорить, что, вот, да, наш, наших детей почему-то не учат. Начнут задавать вопросы, чтобы, ну, видимо, уже начали люди задавать вопросы. Поэтому, такая, значит, у них пьянка пошла, такая байда. Вот они придумали, что, вот, какие-то там террористы. Нет, вот, в Беслане там захватили школу террористы, там много учеников погибло, учителя там, эти самые, спецназовцы погибли, все. После этого вроде поскорбели там, все, но ну, а пошумели, но никаких, значит, вот этих телодвижений в сторону того, чтобы, значит, вот как-то ужесточить, значит, там в школе пропустую систему, ничего не делали. Ну, делали, может быть, в этих каких-то там элитных там платных школах, да, а в простых, в большинстве школ, значит, этого не делали, вот, ну, и тут, видимо, назрела ситуация, видимо, назрела ситуация, что вот люди начали спрашивать, а что это наших детей-то не учат, и вот, чтобы, значит, много не видели, чтобы много не говорили об этом, придумали такую фигню, что вот там, значит, в какой-то школе какой-то пьяный мальчик пришел там какого то Своего, значит, одноклассника или кого там пьяного, значит, пьяный мальчик этот, вроде порезал ножом, там, поранил или что, или... Ну, была там какая-то история, которую раздули сразу на телевидении, везде все это раздули. Раздули для чего? Для того, чтобы, значит, был повод сделать такую историю, чтобы в школах поставить вот эти рамки, вот, чтобы родители не могли лишний раз в школу входить. В охранников посадили. Вот. И, значит, это самое. Вот теперь, теперь в школу попасть, чтобы зайти вот так вот на урок свободно, и посмотреть, как учителя учат наших детей, мы уже не можем. Нам надо для этого специально договариваться по телефону. Нам еще могут отказать, нам могут сказать, что вот не сегодня, завтра как-нибудь. Короче говоря, чтобы мы там не лазили, не маячили, чтобы мы там под ногами не путались у них, чтобы мы не мешали им. Зарабатывать, делать бабло, чтобы мы не ломали их бизнес. Вот, для этого сделано. Ну, а власти, власти идут навстречу таким желаниям учителей. Почему? Ну, власти идут навстречу учителям, потому что вот такая ситуация. Сейчас у нас у власти кто? Ну, Единая Россия партия такая есть. Для смеха ее так назвали. Единая Россия. Вот они, значит, придумывают раз, разные антинародные, значит, законы людоедские, которые, да, вот, эту пенсионную реформу, это я отдельно буду еще рассказывать. Вот. Люди, значит, перестали доверять этой партии. Ну, рейтинг ее падает. Ну, крыш, крышует эту партию кто у нас? Президент Путин, который 20 лет. Нас дурил, дурил нас этот товарищ 20 лет, я вот верил, я за него голосовал, дурак, простите меня, люди, я дурак, за него голосовал, ходил. Я понял, что нас дурят, когда вот он, значит, перед последними вот своими выборами, я надеюсь, что перед последними его выборами, вот, в 2018 году, вот он перед выборами, значит, да, по телевидению, значит, громко заявил, что я вот пока, я президент, повышения пенсионного возраста у нас не будет, никакой пенсионной реформы в этом плане не будет. Вот так он, значит, от самый клялся. Не прошло и полгода, летом, значит, под шумок там чемпионата по футболу, чемпионата там э, мира, что ли. Я не футболист, не, не болельщик. Ну, короче говоря, под шумок этого дела, когда люди были заняты там. Не, не до них было. Вот, сделали нам пенсионную реформу. Вот, тремя, двумя, двумя третьями, значит, голосов, которые там э, Единая Россия имеет в этой самой э, Государственной Думе. Они дружно проголосовали, им еще и ЛДПР помог там. Проголосовали, значит, за эту самую пенсионную реформу и нас поставили перед фактом. Да. Вот такая история. Я тогда перестал ему верить. Я тогда начал критически относиться ко всему, что Путин рассказывает. Я, значит, начал маленько получше по сторонам смотреть. Вот он нам рассказывает, что вот э, растет у людей, значит, зарплата. Что-то я у людей спрашиваю, все люди говорят, зарплата не растет. Наоборот, у многих упала. Вот. По телевизору показывают нам сказки, что там, там вот какие-то нас проекты, какие-то там что-то открывают, какие-то производства. На самом деле я вас вот смотрю, где я живу, где я живу, вот, в моем поселке и в ближайших поселках, городах, все предприятия закрываются. Народ безраб безработный становится, предприятия закрываются. Сказки нам рассказывают. Начал я маленько в интернете поглядывать. Оказывается, это не только у нас, это по всей России закрываются. Ну вот, про больницу я уже рассказал, как разница-то получилась, что я вот, для сравнения, я вот в больнице лежал. Вот, и в больницах у нас пустых палат много, а людей не ложат туда, больных. Почему? Оптимизация? Ну нету, не хватает медсестер, не хватает Санитарок обслуживать, врачей, врачей не хватает, у них зарплата оказывается низкая, маленькая, а Путин нам рассказывает, что зарплата растет, а у них зарплата маленькая, но правда у заведующих там поликлиникой там или больницей зарплата достаточно высокая и заместители у них там есть какие-то, которые ничего не делают ну, видимо, родственники каких-то там блатных, начальников, вот, а так, в больницах, в больницу сейчас, чтобы лечь, надо, надо сначала умереть, умрешь, может быть, тебя, ну, нет, там, там, конечно, сразу в морг отнесут, да, а то, может быть, еще и в морг перестанут носить, короче говоря, ну, как скажут, вот, ваш родственник помер, сами и там занимайтесь им. Да. Может и морги закроют, я так думаю. Ну, потому что вот нам рассказывают сказки, что продолжительность жизни растет у людей. А я не заметил, я знаю, что вот очень многие люди не дожили до пенсии, до той, до той пенсии. Мои знакомые. Многие мои знакомые. Но они не были пьяницы, наркоманы, они нормальные люди были, работали. Вот, я дожил до пенсии, да, весь больной, но я дожил до пенсии. Да. А многие вот не дожили, а Путин нам рассказывает, что у нас выросла продолжительность жизни, что он там что-то считал. Вот он нам рассказывает про демографическую яму, которая, значит, образовалась во время войны. А я знаю, что демографическая яма у нас образовалась вот именно в 90-е годы, когда, значит, Люди умирали просто от пьянки, потому что государственный контроль за алкогольной продукцией кончился Капитализм пошел, начали разную суррогатину гнать вот, Люди начали травиться алкоголем, наркомания пошла вот. То, что значит у нас 15, 15 тысяч наших парней погибли в Афганистане героически за 10 лет. Ну, чтобы, значит, наркотики из Афганистана не шли к нам в Советский Союз. Да, ну, там, тысяч сорок или 50 стали инвалидами по ранению там. Да. Но теперь, теперь у нас вот такая статистика, что где-то не в Советском Союзе, а в России. То есть, то, что у нас... Советский Союз, он был большой, а, а Россия-то она уменьшилась, у нас же убавили и Прибалтику, и Кавказ, и Среднюю Азию. Так вот, в России у нас теперь, оказывается, каждый год от наркоты умирают 100 тысяч человек. Не 15 тысяч в 10 лет, а 100 тысяч конкретно только от наркоты. Вот так. Получается... Получается, что парни в Афганистане зря погибали. Вот вывел Горбачев оттуда, наши войска. Теперь наркота оттуда поперла. Поперла теперь. Молодежь погибает. Короче говоря, сказки нам рассказывают в телевизоре. Да. А вот то, что вот я вот в интернете смотрю, проходят митинги, разные шествия против. Там Путина и его команды Значит По телевизору этого не показывают Это вот только в интернете Только в интернете На ютюбе это можно увидеть <coughs> А по телевизору Ни на одном канале этого не показывают А если где-то вскользь Упомянут об этом То только в негативном Там Как сказать смысле что ли Что вот эти вот такие нехорошие ребята, вот, Путин для них старается, а они вот самые вот такие вредители, вот, враги, значит, да, вроде того, что отщепенцы там какие-то, ага, террористы эти, экстремисты, вот, только так вот рассказывают в телевизоре, если, значит, там коснуться этой темы, а так в основном помалкивают. Короче говоря, 20 лет нас обманывали, враньем нас... Вот еще нам обманывали, нам говорили, что вот, на западе нашего президента Путина считают ястребом, потому что он вот Россию с колен поднимает, мы вот, детская вот мы еще поднатужимся, и мы всем дадим просраться. Враньем занимались для чего? Для того, чтобы мы дружно шли и голосовали за Путина. Чем мы, значит, с дуру и занимались? И я тоже ходил. Несколько раз голосовал за него. Я надеюсь, что больше мне за него голосовать не придется. Я так надеюсь. Этот человек уже заврался и достал всех. Короче говоря, вот такая история. И со школами, да, рассказал вам. Нас вот так вот сейчас делят, вот Это буржуйская власть нас делит. Сейчас простому человеку ни в протык никуда. Не учиться, не жениться. Вот рождаемость падает. А что они нам для смеху, значит, там вот этот самую, <как> Материнский капитал какой-то придумали. А при советской власти без всякого материнского капитала была высокая рождаемость. 80-е годы, я помню. Да, не успевали строить роддомы, не успевали строить детсады. сады. Я вот дочь свою в садик отдавал, да, я написал заявление в правком, да, вечером, ну, в один день. На другой день уже я ребенка отвел в садик. Садик был бесплатный, там профсоюз оплачивал мне, я ребенка водил в садик. Теперь вот внуков я водил в садик, <coughs> внуков я в садик водил, да. Постоянно надо деньги платить. Питание плохое. Ну, опять же, питание плохое. Потому что людям, работающим в садике, ну, как-то надо своим бизнесом заниматься. Они вот держат свиней, там, прочую скотину, кур там. Им надо чем-то кормить. Ну, если, значит, покупать корм, то это куры золотые получаются, свиньи золотые. Чтобы, значит, это самое их кормить, нужен бесплатный корм. Где они берут бесплатный корм? Вот просто они в детском садике, значит, готовят пищу так, чтобы дети есть ее не могли. Чтобы она была невкусная, чтобы она была противная. Дети не едят, все это дело остается. Они полными ведрами, значит, вот эти девушки, работающие там на этом поприще в садиках. Они, значит, тащут это все домой. И у них, значит, это налажен такой бизнес, они кормят свиней, кур. Кушают, значит, бесплатное, получается, мясо, яйца. Еще что-то излишки, может, на рынок продают. Короче говоря, у них такой бизнес. Капитализм. Рыночная экономика. А мы, значит, должны, вот дети из садика приходят, они голодные приходят. Приходят голодные. Мы, значит, их должны, это самое, кормить еще. Ну, детей кормить надо. Дети растут. Вот, ну мы же в садик заплатили. За питание. Мы им там все пластилин, карандаши, тетрадки, там, все, все купили. Мы все купили, отдали. Там туалетную бумагу, там еще что-то, там, в общем, список. Дается очень большой список. По списку, значит, мы все покупаем, относим. А когда у меня дочь ходила в садик, мы ничего не покупали. Никакого списка нам не давали. Там было все в этом садике. И кормили их. Она вот из садика приходила, она не говорила, что я голодная. Вот. Ну, иногда что-нибудь вкусненького там хотела, а так, чтобы вот это самое, прийти просто тупо голодный, такого не было. Вот. Это такие садики у нас были. Вот. Сравните. Советская власть. Ну, да, советская власть, вот говорят, не доплачивала людям. Не доплачивала. А сейчас нам что, доплачивают? Вот нас, когда агитировали в 90-91 году, чтобы мы, значит, к капитализму перешли, нам рассказывали сказки, что вот советская власть нас, нам не доплачивает. Ну да, она нам недоплачивала. Но вот эти деньги, которые нам не доплачивала, они шли на медицину, на образование, на развитие спорта. Наши дети ходили в бесплатные секции спортивные. Все могли ходить, все, любые дети, если, ну, по состоянию здоровья, которые годились для конкретного вида спорта, все могли ходить везде, при школах, при домах пионеров, везде, при стадионах были детские спортивные секции. И дети могли заниматься. Почему у нас были высокие спортивные достижения в стране? Потому что была массовость, была массовость, было откуда выбирать. Настоящих спортсменов. Наши спортсмены тогда не были миллионерами. Они не имели дворцов, не имели, значит, там иностранных дорогих машин там по несколько штук. Они получали зарплату, такую, как, ну, средний инженер. Если, значит, они там чемпионами становились, получали там такую премию, что, ну, могли, например, автомобиль Жигули себе купить на эту премию. Вот эти там. Чемпионы мира, чемпионы олимпийских игр, да. Все было справедливо. Они старались, государство старалось, но деньги, которые вот не доплачивали рабочим, инженерам и прочим, да, тем же спортсменам. Это все шло на общее благо. На культуру, медицину, образование, развитие спорта, на... Транспорт, транспорт у нас был дешевый. Студенты могли из Владивостока в Москву на самолете спокойно на каникулы, из каникулов летать. Сейчас студенты могут так летать, скажите ко мне, пожалуйста. Да, есть там какие-то льготы студентам, что-то там придумали, но не могут, не могут. Вот было, значит, вот что такое социализм. Социализм это справедливость, это... Равные права всем. Ну, как равные права? Ну, если ты не тупой совсем, не тупой, ты, да, ты стараешься, учишься, ты работаешь. Вот квартиры, сейчас надо квартиры всем покупать. А тогда, тогда, значит, квартиры люди получали бесплатно. Вот если человек, значит, поступал в организацию какую-то работать, если там, ну, не было дефицита на такую специальность, что значит он стоял на очереди, он ждал, ну скажем там лет 10, если у него за это время рождался еще дополнительный ребенок, ну может его подвигали там в очереди, если он значит там настойчиво пойдет, там заявление напишет, там докажет, что вот у него ребенок родился, да, да, тоже приходил, там там тоже были, лапчили и начальники и прочее, не без этого, но все-таки это все работало, бесплатные квартиры люди получали, вот. Были организации, в которых, значит, ну, требовались, там работа была сложная, ну, требовались специалисты такие, которые, да, ну, вот как-то надо было людей заманить, там давали квартиры пораньше и почаще, вот, там, я вот работал в одной организации, где квартиры, люди, ну, я потом уже работал, до того, как я туда поступил, работать, там был такой, а потом я уже там работал уже при капитализме, там это все уже отменили. А при социализме, вот в той, в той конторе, человек приходил вот после службы в армии, устраивался на работу. И через год он получал квартиру. Ну, он может заводить семью, он может рожать детей. Вот у нас была высокая рождаемость, потому что у молодежи не было, значит, такой печали, чтобы как-то купить квартиру. Теперь квартиры надо покупать. Или по ипотеке, вот ты по ипотеке, значит, там заключил договор, там проценты бешеные, там ты, значит, да, ну ты поднатужился, там на двух работах работаешь, да, платишь эту ипотеку. Ну ты полсрока уплатил, а потом басы из какой-то конторы тебя выгнали, или просто контора закрылась. И ты, у тебя возможности платить ипотеку нет. Так у тебя эту квартиру отбирают. И ты остаешься с голой жопой, а те деньги, которые ты уже просадил под это дело, все. Тебе ни одна собака уже не вернет, никто тебя не вернет. Ну, таким образом, в общем-то, людей и делают нищими. И какая тут может быть рождаемость? Причем тут материнский капитал. Материнский капитал это копейки. Это издевательство просто над людьми. Вот у меня дочь получила материнский капитал, когда родила второго мальчика. Вот, на эти деньги она купила... В деревне такую халупу, в которой жить нельзя. Для того, чтобы эту халупу превратить в нормальное жилье, нужно как минимум туда еще две такие суммы положить. Как минимум. И то еще это будет там это самое, не, не, не такое комфортабельное жилье, чтобы вот там. Да, ну жить можно будет. Да, там. Вот так вот. Что такое материнский капитал? Это обман. А при советской власти не было материнского капитала, а рождаемость была высокая. И детей бросали мало. Столько детей не бросали, как сейчас. Сейчас рождаемость низкая, а детей бросают много. Вот так. И их теперь тупо, значит, самое, продают за границу. Через систему дед-домов, значит, да. Вот, Нам рассказывают в сказке, что вот приоритет в усыновлении, значит, дается нашим российским гражданам. Ну, приоритет дается. Ну, как российские граждане? Ну, кто из российских граждан может себе позволить усыновлять детей из, из дет-домов? Если безработные или заработки очень низкие, маленькие. Если, значит, нет жилья. Ну, как? Ну, есть, конечно, богачи. Ну, их немного. Ну, что они, всех детей усыновят, что ли, из детдомов? Всех детей, которые, которых вынуждены были, бедные родители, которые не в состоянии были этих детей кормить, как-то бросить. Ну, не бросить, может быть, они не хотели бросать. У многих просто, просто тупо отнимают этих детей. Ну, мотивируя это тем, что вот он, значит, там не может его кормить, там прочее. Но он не может кормить, он безработный. Он безработный, он не может кормить. У него детей отобрали в детдом. А что, богачи всех этих детей могут усыновить? Конечно, они могут. Так вот, они наладили бизнес. Они люди предприимчивые, они наладили бизнес. Теперь наших детей под видом усыновления, значит, продают в разные страны. Ну, не все дети. Нет, есть. Есть дети, действительно, попадают в хорошие семьи. Да, есть, попадают в хорошие семьи. Повезло. Но это уже не наши люди. Это люди, которые вырастут, не зная, не помнят родного языка. Не помня, кто они. Это уже не наши люди. Вот. Это в лучшем случае они вот попадут, они станут чужими людьми, чужими гражданами. Вот. А ведь кто-то попадет просто черным транспортологом для органов, значит, да. Кто-то попадет в эту самую как, в бордель или даже самую... Семьи каких-то гомосексуалистов там. Вот так. Это уже, это уже все, это пропали наши дети, получается. А если бы они росли у нас здесь, да, вот. Ну, пусть хотя бы в деддомах, Но ведь в детдомах тоже. В детдомах тоже. Вот хвалятся, рассказывали, я несколько лет, я сейчас не знаю цифру сейчас, но вот несколько лет назад была озвучена такая цифра, по телевизору рассказывали, что вот у нас в детдомах, значит, на одного ребенка. В месяц тратится 50 тысяч. Да, хорошая сумма. Для ребенка 50 тысяч в месяц это нормально. Вот. Нормально. Там все, ну, освещение, там охрана, там помещение, там все это оплатить. Там потом остается на питание, там на обучение. В общем, разбить эти деньги, да, 50 тысяч должно хватить. Но эти 50 тысяч до ребенка не доходят, потому что их тупо поруют просто. Именно вот эти самые работники этих дед-домов. Я вот помню, где-то еще на в начале этого капитализма я еще работал вот, в одной организации, и у нас был подшефный дед Меня, значит, мои.. Начальники попросили, я работал художником, меня попросили, значит, пойти им нарисовать стенгазету. Там, оказывается, вот им стенгазету надо было, так важно нарисовать. Ну, я согласился, пошел, стенгазету им нарисовать, пошел. Прихожу я в этот дет-дом. Там дети в коридоре ходят. Худые, просвечивают насквозь. И там кабинет заведующий, значит, я с заведующим поразговаривал. Она вышла в коридор, и дети к ней пристают, они кушать хотят. Они говорят, когда будет обед, когда будет обед. Она говорит, подождите, подождите, потерпите. Ну ладно. Одна девочка подошла ко мне, обняла меня, маленькая такая, худенькая. Я по спинке ее потрогал, у нее одни кости. И вот она мне, значит, говорит, это мой папа всем. А мальчик подошел, нет, это мой папа. У меня слезы навернулись на глаза. Но я не их папа, у меня там... Свое есть, у меня свои проблемы, я не могу тоже. Ну, это. Ладно. И тут, значит, двери столовые открылись. Двери столовой открылись, и оттуда вышли, вышла делегация какая-то. У них морды леса лоснились от жира. Красноморды такие. Ну, видимо, там они выпивали и закусывали хорошо. В этой детской столовой, значит, дед дома, они выпивали и хорошо закусывали. Я так понял, что детям там. Жрать ничего, кроме каши, не осталось. Все мясо и фрукты, и все самое ценное, эти люди просто съели. И у них в руках под мышками были свертки. Им там еще дали. Ну, видимо, какая-то комиссия прошла, проверяющий там или еще, вот так, крышующий там чего-то. Вот. Они оттуда вышли, значит, с красными мордами, на, напились, нажрались, с пакетами под мышками. Вот. Оттуда из столовой вкусно пахло, значит. Да, там, видимо, обед был готов. И вот директриса, значит, детям говорит. Все, сейчас вот будет обед, давайте. Собирайтесь, сидите, руки мойте. Ага. Вот такая история. Я, значит, подошел к этой директрисе и я так подумал про себя. Думаю, если меня сюда на работу возьмут, то я хотя бы каких-то детей смогу ну, как сказать, ну, это, это не, не в тот же день ко мне пришла такая мысль, я дома думал долго, несколько дней, потом я пришел к этой директрисе и предложил ей, я говорю, возьмите меня кем-нибудь сюда на работу, для начала, может, на полставки, я говорю, я могу быть дворником там или кем, ну, мне хотелось вот, ну, хотя бы кому-то из этих детей чем-то помочь, хоть, хоть пирожки им приносить иногда. Свистульки делать, вырезать, и я умел свистульки вырезать из деревяшки, там, из глины, там, что-то, я думал, как-то, как-то этим детям жизнь немножко сделать получше, поинтереснее. Но она мне сказала, у нас свободных мест нету, и вообще к нам сюда, чтобы устроиться, нужно иметь рекомендацию, вот так. Ну, я так понял, что рекомендацию мне никто не даст. Вот. По моим глазам она поняла, что я сюда хочу устроиться не для того, чтобы молча наблюдать, как детей объедают. А для того, чтобы, значит, ну... Короче, я для них... Она почувствовала, что я для них могу быть опасен. А так. И мне заявила что нужна какая-то там рекомендация. Я не стал уточнять, чья рекомендация, это понятно, это рекомендация их людей там, крышующих. Они мне такую рекомендацию не дадут, потому что я не их человек. Сразу, даже если бы, ну, они на всякий случай, вот, как вот кабан нападает на человека в лесу и убивает его, ведь он человека не ест, он это волк может с голодухи человека есть А кабан он на всякий случай человека убивает Со страху Что Да Чтобы человек не подстрелил его например Так и они вот как кабаны Они Просто боятся людей Со стороны Непонятных людей Вот вроде меня что А вдруг я начну там Копать под них Но я бы не копал у меня такой мысли не было. Я просто хотел каким-нибудь там, может быть, одному, может, двум, трем там детишкам как-то помочь, ну, кому смог бы, чтобы им стало жить легче. Я же тоже не, не Господь Бог. Ну, короче, вот такая история. Вот такие у нас дед дома. Вот. Она а рассказывает сказки про усыновление там. Вот что, вот за границей усыновляют. Да, не надо нам сказки рассказывать. И в детдомах детей не было бы столько, если бы родители были обеспечены работой, жильем, как было при советской власти. Да, при советской власти в детдомах тоже были дети. Но это были дети-сироты, если родители погибали, умирали от какой-то болезни, от несчастных случая погибали. Вот, если там какие-то их дальние родственники там не могли, дяди, тети там, бабушки, дедушки, взять их к себе там, взять опекуться на них, вот. Такие дети, да, попадали, сироты, где дома. Ну, попадали еще вот, да, все-таки какой-то процент был действительно и, и пьяницы, и несчастная любовь там. Это было, наверное, но не в таких масштабах, как сейчас. А сейчас рождаемость у нас очень низкая, а детей бросают много. Потому что, потому что родители просто не в состоянии кормить этих детей. Ну, люди когда встречаются, влюбляются, женятся, они надеются, думают, что у них получится, да. Дети это плод любви, это продолжение наше, это... Дети должны быть нашей радостью, нашим счастьем. А вместо этого получается часто, что это горе. Вот такая история, братцы мои. Вот. Вот сейчас я про пенсионную реформу. Вот про пенсионную реформу, значит, как шум подняли. Митинги были там, что-то митинговали, шумели. Но на митинги народ не пошел. Я, правда, уже пенсионер был на тот момент. Я на тот момент был пенсионер, но я все-таки, как думаю, <как> ведь вот я пенсионер, а сосед мой не пенсионер еще, ему еще работать. А он уже видно по нему, что он, ну он уже на пределе, он скоро сломается, а тут ему еще лишних пять лет работать. А потом он не уйдет, а там еще какой-то мальчишка, Окончил вот, например, в ему тоже надо работать. А этот еще на пять лет останется. Ведь новые рабочие места никто не открывает. Новых фабрик, заводов не строят. Правильно? А стариков, которые уже сломались, им бы уже отдыхать бы и внуков нянчить. Их заставляют еще лишних пять лет работать. Вот. А молодой остается эти пять лет ему опять, ну куда он пойдет? Воровать пойдет? Разбойничать? Или в армию пойдет? А армию у нас тоже сокращают. Что делать молодому? Значит, что? Опять будет рождаемость у нас падать. Люди, глядя на это, уже рожать не будут, потому что ну... А потом ребенок вырастет, ему не учиться, не работать нигде. Правильно? Получается. И вот этот старик, он будет скрипеть, скрипеть. И может он и умрет, не дожив до пенсии. И пенсию получать не будет. Ну ладно. Вот я в интернете, на, на Википедии поинтересовался, что такое пенсионный фонд. Оказывается, до 20 декабря 1990 года, у нас не было никакого пенсионного фонда в Советском Союзе. А пенсионный фонд вот был образован в декабре 90 -го года, значит, при Горбачеве. Я вот вспомнил тогда, я по телевизору тогда больно не смотрел эти всякие передачи. Ну там, вот после новогодних праздников в 91 году, значит, нам, я вспомнил, рассказывали там, Полупьяные рожи, значит, там, они нам рассказывают, что, ну, с расчетом на то, что мы это дело все забудем, что вот, дескать, теперь ваши деньги в пенсионном фонде будут, значит, крутиться в коммерческих структурах, будут расти за счет этого. И можно будет подумать о том, чтобы, значит, понизить пенсионный возраст и повысить вашу пенсию. Вот для этого, дескать, создается этот пенсионный фонд. Уря-уря! И самый там... Что-то хлопали, да? Вот такие сказки мы слушали по телевизору. Ну, мало кто обратил внимание, я вот тоже вроде обратил внимание, но тогда я был молодой, что мне было не до этого. Я думал, что все будет нормально. И, в общем, поверил и так подумал про себя. Думаю, о, хорошо, у меня будет хорошая пенсия, я, может, на пенсию пораньше выйду. Фигушки! На пенсию пораньше я не вышел. И пенсия у меня теперь миниатюрная. Вот. а теперь еще моих знакомых, моих товарищей, моих соседей хотят на пенсию отпустить на 5 лет позже. А доживут они до этого или нет, это никого не интересует. А сейчас им приходится пахать лишнего, потому что зарплата маленькая. Им той зарплаты, которая им раньше хватала, им сейчас не хватает. Вот так. Дети не пристроенные. Детей тоже надо как-то обеспечивать. Сейчас проблема. Сейчас нету бесплатного образования, бесплатной медицины. Да, может где-то на бумаге она еще присутствует. Но на самом деле по факту ее фиг найдешь. И вот это сам. Везде надо за все платить. Дети подрастают. Родители еще пока работающие. Да, они из кожи лезут, значит. Да, вот так. На двух работах работают. Чтобы как-то дать образование детям. Чтобы они смогли выучиться. Вот так. Ну и естественно они ломаются быстрее. И до пенсии могут просто тупо не дожить. Вот так. А деньги, которые значит они отчисляли всю жизнь пенсионный фонд. Остаются кому? Дети по наследству не могут эти деньги взять. Вот если бы был такой закон, чтобы дети могли по наследству взять эти самые деньги пенсионного, с пенсионного фонда этих. Родители. Тогда, да, тогда другое дело. Но ведь никто на такое не пойдет. Никогда. Ни в каком государстве. Даже при социализме этого не было. Ну, чтобы, значит, не дай бог, чтобы дети не убивали своих родителей. Ну, могут найти и такие, которые просто тупо, значит, ради, ради того, чтобы получить деньги, да, могут и родители своих там отправить на тот свет. Вот чтобы этого не произошло. Да, и при советской власти такого закона не было. Да, такой закон он не нужен, чтобы, значит, дети наследовали там деньги из пенсионного фонда своих родителей. Он не нужен. Нужен просто нормальный закон, чтобы человек мог на пенсии еще пожить и попользоваться тем, что он заслужил то, что он откладывал всю свою трудовую жизнь. А он этого не может. Вот так. И еще он лишних 5 лет будет работать и будет от самой мешать молодым. А молодым куда деваться? Вот такая история. Короче говоря, сделано так, чтобы... Ну, это геноцид, я считаю, нашего народа. Просто идет планомерное уничтожение населения страны. Просто, чтобы нас не стало. Для чего это делается? Вот сейчас отданы, значит, в Сибири большие территории, значит, китайцам под, там, 49 лет, значит, аренды. Но через 49 лет аренды, там китайцы на этих землях расплодятся так, что они просто не отдадут эту землю. Они скажут, это наша земля. И никакой силой оружия ты у них это не заберешь. Это будет война. Ведь вот, посмотрите, в Югославии, что, там вот эти самые э, албанцы, понаехали в Югославию, да, албанцы, расплодились там за небольшой срок, не за 49 лет, там срок был меньше, расплодились, да, и сказали, это наша земля, и все, и никакие ваши законы на нашей земле не действуют, ну и пришлось там это самое, как-то воевать, да, а потом эта война закончилась тем, что Югославию порвали на куски, вот так, вот, югославы, сербы там поверили этим албанцам, пустили их на свою землю. Ну, те вроде беженцы сбегали там от какого-то диктатора своего, да, сбежали, здесь их пожалели. Вот. а теперь вот Путин жалеет китайцев и отдает им под 49 лет, значит, в аренду эти самые земли. Через 49 лет эта земля уже будет не наша. Нам ее никто не вернет. Вот это уже преступление против будущего поколения нашей страны. Против старших поколений, которые эту землю осваивали. Наши отцы, деды, прадеды. Это преступление против них. И против наших детей, против наших внуков. Так что... Руководят нашей страной сейчас, извините меня, преступники, люди, для которых мы быдло, которые хотят, чтобы нас не было. Чего они собираются дальше, я не знаю. Ну да, у них в разных странах, на лазурных берегах, там купленные какие-то дома у них, счета там в банках, у них все там. У них паспорта заграничные в карманах, у них... Семьи там живут, учатся в разных Лондонах и Парижах. Да. А нашу землю они просто решили раздать. Вот сейчас в Сибири уже несколько лет подряд происходят потопы. Ну, раньше тоже потопы происходили, но они были не такие катастрофические. Вот сейчас валют это на природу. Природа тут ни при чем. Вот потопы эти, они рукотворные на самом деле. Там же вот на крупных реках сибирских у нас стоит каскад этих гидроэлектростанций с плотинами. Вот чтобы, значит, плотины эти самые вешние там талые воды не прорвали, или там дождевые воды, когда обильные дожди не прорвали, да. Ну там планово как-то по системе как-то договаривались. Они спускали воду так, чтобы плотину не прорвало. Они договаривались между собой. Ну там если подтапливала какие-то территории то это не было такой катастрофой, да, теперь потопы пошли, ну, ну, вроде того, что каждый за себя, каждый думает только о своей плотине, чтобы его плотину не прорвало, потому что у нас сейчас нету единой энергетической системы, RAO и которая была, да, сейчас есть вот отдельные частные электростанции, каждый думает тупо, ну, под видом того, что каждый думает тупо о своем, да, ну, а вроде того, что, а получается, они выполняют заказ тех, кто хочет, значит, чтобы вот эти люди в Сибири не жили. Чтобы, вот, если, значит, у человека дом потопом снесло, повредило, а у него нет ни работы, ничего, чтобы вот быстро там купить и что-то, новый дом построить. И никто ему, например, там не поможет. Ну, да, дает, значит, это самое, вот Путин поедет там, людям, значит, какие-то деньги дают там. Кому, кому что значит там какие-то деньги Чтобы они могли на ремонт там что-то купить да? Но тут же сразу капитализм Тут сразу продавцы стройматериалов Начинают взвинчивать цены И все, и эти деньги превращаются в пыль Человек уже не может нормально отремонтировать дом Получается, что жить там уже становится невозможно И человек вынужден покидать эту землю Для чего это делается? Чтобы люди покидали эти земли Чтобы они освободили Сибирь для кого? Подсказываю для китайцев, малайцев, японцев и прочих там товарищей, которые, я так понял, что нашему Путину и его подельникам отстегивают хорошие бабки под это дело. Вот. Просто так ведь людей не выгонишь. Вот если, значит, туда среди нашего населения вселят вот этих же китайцев с их китайскими обычаями там прочим, да, ну, начнутся там терки, да, непонимание, там, межэтнические, там, какие-то столкновения, вот. Это все может перерасти, там, какие-то и боевые действия, да. Это им не интересно. Им интересно оттуда население выселить сначала. А потом уже, уже этим китайцам, японцам эти земли подарить на 49 лет аренды, ну это под видом, потом уже ее никто не вернет, Это вот такая штука, вот, все эти потопы и все эти пожары, это все искусственно, для того, чтобы выселить оттуда население, сначала начали закрывать там медпункты, больницы, школы, вот, очень многие люди, значит, были вынуждены из-за этого уезжать оттуда, потому что лечиться и учиться надо, Детей надо, да, едут куда? Ну, в центральную Россию, сюда, а здесь, а здесь тоже безработица. Они вынуждены соглашаться на любую оплату, чтобы жить, да. А мелкие деньги вынуждены соглашаться. Это очень выгодно капиталистам, которые не любят платить за работу. Они любят, чтобы на них работали, а платить за работу не любят. Вот так. Откуда взять дешевую рабочую силу? Вот, погнать людей из Сибири. Сделать им там 2, 3, 4 года потоп. У людей терпение лопнет. Они устанут ремонтировать свои дома. Уже где взять? Ну и все, бросят, значит, да, и уедут оттуда. Вот, приедут они сюда. Здесь будут, да, обживаться надо. А работы нету. Заводы, фабрики закрылись. Закрываются. Продолжают закрываться. Что делать? Частным бизнесом заниматься. Ну чем займешься ты тут? Если ты, например, какой-то рукастый мастеровой, ты что-то начал делать, например, тубаретки там или свистульки начал из глины лепить или еще что-то. Ну, кто у тебя их купит, если у местного населения тоже денег нету, если местное население сидит тоже на бабах, если работы нету, кто у тебя их купит? За что? Бартер пошел! Да, ты мне мешок картошки, я тебе пару тубареток смастерю, так что ли? Натуральный обмен. Это мы к чему приходим, працы мои, к чему приходим? К феодализму, к древности, к средневековью мы приходим. Ну, нас ведут к этому, наши, да, а по телевизору они, да, у них сейчас больше ста каналов, они там столько сказок рассказывают, О, у них как красиво, они самые красивые места снимают там, да, вот. А то, что, значит, на самом деле происходит, они этого не, нам не расскажут. Вот. Короче говоря, вот таким образом из Сибири население вытесняется. При помощи, значит, там пожаров, этих самых, при помощи потопов. А ведь при советской власти тоже были и пожары, и потопы. Ну, пожары случались, да, природные молнии ударит там. Ну, кто-то костер забудет потушить. Всякое, всякое. Но это все тушили, это все спасали. Были люди, которые, да, за это, на этом деле работали. Все. Тайгу спасали, так не было, чтобы прямо самое сгорали целыми поселками. Да, там прихватят где-то, ну тут это пожарники работают, население, все, население было заинтересовано, все. Теперь, теперь никому ничего не надо, каждый за себя, каждый спасает свое, как может, вот, и потопы нам устраивают. Вот такая история. Короче говоря, вот сейчас вот есть, придумали наши, когда они увидели, что их рейтинг падает, да, эти единороссы, Путин, они увидели, что их рейтинг падает, они увидели, что люди ищут, значит, ну, за кем бы пойти, лидеры ищут, начали придумывать разные партии. Много-много партий сейчас придумали. Даже некоторые с названием коммунистический, раз вот Мода пошла, но люди вроде того, что вспомнили социализм, вспомнили, что при социализме жилось лучше. Вот. С названием «Коммунистическое» сейчас пошли, значит, эти самые партии придумали, да? Ага. Ну, как в той басне Крылова, значит, чтобы, как лебедь раком щуку, значит, каждый, значит, в свою сторону тянет, а на самом деле тележка остается там же. Вот. Чтобы, значит, люди... Раздробились, и одни, значит, за одни партии, там другие за другие, а в результате, значит, Единая Россия так и остается у власти. да. Потому что выяснится потом, что некоторые из этих партий просто после выборов объявят, скажут, э, мы просим наших сторонников отдать свои голоса, значит, за Единую Россию там или еще что-то. Ну, как уже бывало. Как вот Жириновский, значит, своих сторонников просил отдать голоса за Путина, когда, значит, у Путина немножко не хватало там, что он мог проиграть, да? Вот такая история. <кхм> вот таким образом они пытаются еще спастись. Сейчас еще придумали, что, да, вот, Платошкин появился. Я вот ему где-то процентов на 90, я ему верю. Но почему я ему не верю до конца? Вот я скажу, потому что когда вот он ведет разговор о пенсионной реформе, он еще ни разу не заикнулся о том, что пенсионного фонда при советской власти не было. Почему он это не говорит? Вот, а я подозреваю, что он тоже хочет манипулировать, он мечтает тоже может быть прийти к власти, и хочет, да, он под лозунгами социализма, да, я, конечно, буду голосовать за него. Я даже призываю всех голосовать за него. Ну, как говорят, из двух зол выбирают меньшее. Вот так получается. Я, например, пока еще не вижу ни одного лидера, который действительно был бы полностью на 100% за народ. Я вижу много хитрых людей. Ну и Николай Николаевич Платошкин, он тоже. Вот я делаю, мне я слушаю все его ролики, смотрю. Я делаю перепосты, значит, репосты делаю его на разные сайты там. Все он говорит правильно. Все говорит правильно. Ну вот две вещи. Одна вещь, значит, вот то, что он про пенсионный фонд не говорит. Что пенсионный фонд это... Негосударственное акционерное общество, коммерческое предприятие, значит. Большинство акционеров, которого являются гражданами не России, а даже те, которые являются гражданами России, многие из них живут за рубежом и имеют двойное гражданство. Короче говоря, пенсионный фонд, это изначально был, Обман, ловушка для нас. Это бездонный колодец, куда мы должны деньги бросать. Это очень крутой бизнес для них. Пока, значит, в России существуют люди, у которых можно брать отчисления в пенсионный фонд, они будут жить кучеряво. Но идет дело к тому, что население-то уменьшается, естественно, у них и прибыли начинают уменьшаться, так они придумывают новые законы. Вот. За грибы, за ягоды сейчас хотят с нас деньги брать, которые люди в лесу будут собирать. Вот За артезианские скважины. Если люди в огородах там на дачах себе там пробурили чего-то, колодец выкопали. Вот, за теплицы, запечные трубы, потом за воздух с нас начнут деньги брать. Ну, за воздух как получается? Вот, мусорную реформу уже нам придумали, да? Денег стали брать больше за мусор. А ведь ничего, кроме мусоросжигающих заводов, они не планируют строить. Хотя, обещают там какие-то перерабатывающие заводы строить, но им это не нужно. Это же расходы. Ну, конечно, эти расходы потом могут дать большие доходы. Но это же, они временщики. Они понимают, что всему приходит конец. Однажды это все придется им бросить. Поэтому никаких заводов у нас, перерабатывающих, строить они не будут. Они построят просто сжигающие заводы. Там, где вот просто будут сжигать этот мусор. Уже они, наверное, есть, да. И <клёх> воздух станет дороже. Он будет не везде чистым. Местами он останется чистый. Так вот, я думаю, что очередной их закон будет придуман, что если человек, значит, живет на той территории, где воздух почище, он должен будет платить за это, за то, что он чистым воздухом дышит. Если он не хочет платить за это, тогда его просто выживут туда, где вот этот воздух будет испачкан при помощи вот этих мусоросжигающих заводов. А вообще с мусором такая история. Ведь вот мы покупаем товары, да, в магазинах. Мусор откуда образуется? Основное мусор, это вот, большинство мусора, это вот упаковка. Мы вот покупаем, значит, самое еду, там, товары какие-то. Все это упаковано в бумагу, в пластик, в алюминий, там, в железо. В разные, да. Это все в стекло, это все... Мы оплачиваем, когда покупаем. Стоимость товара входит в цена за эти самые упаковки. Красивые упаковки. Даже вот за картинки на этих упаковках тоже мы платим. Ну, художникам, которые это все придумали, им, это, им же это все оплачивается. И вот, у нас получился, мы уже за этот мусор заплатили. Теперь, когда, значит, у нас этот мусор увозят, мы должны вторично за него, оказывается, заплатить. Ну ладно, мы же платили за то, что увозят. Они нам цены подняли. Для чего? Под видом того, что значит они там какую-то антимусорную значит, рекламу проводят. Там какую-то самое какие-то обмундирование для работников там специальные спецодежду, какие-то специальные автомобили. Какие-то мусороперерабатывающие заводы строить собираются. Вот под это, дескать, самое, собираем деньги. Но ведь ничего этого не делается на самом деле. Да, ну, какие-то, может быть, новые контейнеры появились. Но это без этих денег эти контейнеры могли появиться. Они же собираются с нас миллиарды, да? А эти контейнеры не стоят таких денег. Вот какие-то, ну вместо железных там какие-то пластиковые контейнеры на колесах там с крышками поставили. Да их давно можно было поставить, давно пора было. И они могли это без этого сделать, им это и так денег хватало. Просто, просто все это не, дело надо было вот. А ведь мусор там бумага. Если значит собирать макулатуру, сколько можно сберечь леса и вот чтобы новую бумагу сделать на э, в заводе, да, в целлюлозно-бумажном комбинате, значит, чтобы сделать новую бумагу, нужно этот лес перерабатывать, там столько технологических циклов, много, и столько рабочих там должно задействовано, и столько аппаратуры, да, техники, а если, значит, просто готовую эту самую макулатуру бухнуть в этот самый котел и сварить, это обходится дешевле в несколько раз, получается. Получается себестоимость бумаги вырастает, прибыль большая. Так можно цену даже снизить на произведенную продукцию. Да, чтобы людям было доступнее. Вот. Пластик тоже самое. Пластик собранный, вот эти все бутылки, пакеты, если это все переплавить, тоже это, это дешевле переплавить готовое, чем делать новый пластик из той же нефти, там, из других продуктов. Вот. Стекло. Тоже дешевле готовое переплавить. Алюминий, железо, который тоже присутствует в мусоре. Все это дешевле гораздо. Из этого сырья. Если сделать нормальные, нормальные сортировочные, значит, это самые, как его, пункты. Если сделать нормальные перерабатывающие заводы, это будет огромная экономия, это будут огромные прибыли. Но им эти такие прибыли не нужны. Там, где нужно работать, там, где нужно работать, там, где, не дай бог, надо будет самое, нанимать рабочих, платить им зарплату, повышать тем самым э, жизненный уровень населения, повышать, значит, э, рождаемость. Им же это не нужно. У них же другая цель. У них цель, чтобы жизненный уровень населения падал, чтобы рождаемость падала. Вот что преследуют они. Поэтому, поэтому ничего этого строить они не будут. Они будут просто делать вон мусорожигающие какие-то, э, как сказать, ну карьеры просто сделают, там может крышу какую-нибудь с трубой поставят, да. Вот, чтобы она коптила. И все. Вот такой, значит, нам придумали мусорную реформу. Да, и это не государственная организации, это частники, но крышу это и государство, то государство, которое значит, главой которого является у нас Владимир Владимирович Путин, со своей командой, да, вот такая история, братцы, как нас надули, так что давайте будем возвращать как-то советскую власть, для начала я предлагаю все-таки помочь, Николай, Николаевичу Платошкину победить на выборах. Я предлагаю помочь движению за новый социализм, а там разберемся дальше. В этом движении тоже не все однозначно. Вот я привел пример, я сказал, что вот мне не нравится, что Платошкин молчит о пенсионном фонде. До конца не говорит, что такое пенсионный фонд. Ведь вот я когда пенсию оформлял, да, оформлял пенсию, мне взяли и вот кооператив, в котором я, значит, работал где-то 90-й год, 91-й, да, мне не засчитали в пенсионном фонде. Я спросил, почему мне их не засчитали? А вот у тебя не было с этого кооператива отчислений в пенсионный фонд. Но я работал в этом кооперативе не только 90-91-й, а 89 й год работал. Там я три года в кооперативе проработал. Я говорю: а ладно, если не, защит, не, не, не было отчислений. А потом я вот когда посмотрел, а пенсионный фонд-то был образован в конце 90-го года, в декабре. Получается, что. Большую часть моей работы, которую я в этом кооперативе работал, все-таки э, я не отчислял, и никто не отчислял. Ведь в других организациях я, не рабо я работал, там тоже не было отчислений в пенсионный фонд, а мне их засчитали почему-то, а это мне не засчитали. Получается. Значит, кому-то мои вот эти года подарили. Вот. Ну, судиться с этими девушками я не могу. У меня нет денег. Это же надо идти к мировому суде. Надо, чтобы он дело открыл. Это же не уголовное, вроде дело. Надо же доказать, что. Это, это они скажут не уголовное дело. Мне надо будет заплатить для того, чтобы там адвокатов нанимать. Они знают, что у меня нет таких денег, я судиться с ними не могу. Поэтому они нагло мне в глаза смеются. Вот. Такая история. Надули. И ни одного меня надули. Так многих надули. А пенсионного фонда при советской власти не было, а люди пенсию получали. Мои родители получали пенсию. Дедушки, бабушки. При советской власти пенсию получали все. Даже те, которые в тюрьме сидели, выходили и все равно пенсию получали. А сейчас, а сейчас вот, да, вот. Надо пенсионный фонд что-то там отчислять. А доживешь ты до пенсии или нет, это их не волнует. Ты умри, но еще пять лет им отдай. Ну, короче, они там, да, посчитали, сколько можно еще срубить с нас. Вот. Я, конечно, пенсионер. Но я понимаю, что это отражается, вот эта пенсионная реформа, она бьет не только молодых, она бьет и нас тоже. Почему? Потому что... Страна разваливается. Это еще один способ, значит, уничтожить окончательно нашу экономику. Экономику уничтожается ведь еще и при помощи уничтожения населения. Население уничтожается просто. Падает рождаемость, увеличивается смертность. Смертность увеличивается от того, что человек лишнего перерабатывает. Вот. Есть, а падает рождаемость в этом случае. Вот, ну, дедушки, бабушки... Работают еще лишних там несколько лет. Они уже детям не могут помогать внуков смотреть. В садиках везде надо деньги платить большие. У родителей, например, работы нет. Или есть работа, она такая, что приходится на двух работах работать. Бабушки, дедушки тут могли бы помочь. Но бабушки, дедушки заняты. Вот таким образом молодежь остается без поддержки своих стариков а старики потом остаются без поддержки молодых и молодые злятся на стариков не, не надо злиться на стариков надо злиться на тех кто вот этот закон придумал что вот и, и сделал этот закон пенсионную реформу вот они главные виновники ваших бед то что вам трудно устроиться на работу потому что там еще какой-то дед, вот, старый пердун, вместо того, чтобы идти домой и внуков смотреть, он вынужден еще ходить шаркающей походкой на эту самую работу, которая, от которой он уже сломался, уже ему уже давно пора отдыхать. Вот, пока... Пока я все, что хотел сказать на эту тему. Короче... Призываю всех голосовать за новый социализм. Нам надо вернуть то, что у нас отняли. У нас было бесплатное образование, бесплатная медицина, дешевый транспорт, бесплатные квартиры. У нас все было. Я вот до 30 лет мог себе позволить и в ресторан сходить, и в театр сходить. После этого при капитализме я уже ни в театр, ни в ресторан не хожу, потому что у меня просто нет денег на это. Теперь туда ходят другие люди. А простой рабочий человек уже туда не может пойти. Ну ладно, что-то заболтался я. Спасибо за внимание. И до свидания. Пока-пока, друзья мои.